как правильно принимать решения? мы каждый день принимаем огромное количество решений начиная от малозначимых что выпить с утра чай или кофе и заканчивая решениями от которых будет зависеть дальнейшее существование вашей компании или какого-нибудь важного проекта да и вообще ваше финансовое положение в целом в этом видео вы узнаете о самых распространенных ошибках, которые мы совершаем при принятии решений. Отсутствие систематического подхода. У каждого успешного человека, независимо от его рода деятельности, есть свой систематический подход, который позволяет взвесить все за и против и свести риск на минимум игнорирование разных точек зрения игнорировать разные точки зрения это самая распространенная ошибка человечества в целом мы не задумываемся о том что существует другой человек со своим мнением и мыслями а именно это нам позволяет стереть свои стереотипы и двигаться дальше Поэтому старайтесь на каждую ситуацию смотреть с разных точек зрения и никогда не торопитесь при принятии решений. Дайте себе время, чтобы оценить проблему со всех сторон. Прокрастинация. Прокрастинация – это склонность к постоянному откладыванию дел на потом. Конечно, с этой привычкой вам придется бороться на психологическом уровне. Очень важно ежедневно выполнять дела после принятого вами решения. Пауза и лень. Постарайтесь не путать паузу с ленью. Пауза – это когда вы хорошенько поработали и решили передохнуть, чтобы пополнить свой запас энергии. А лень? Лень – это когда вы поработали незначительное время и прекратили свою деятельность. Запомните – у каждого человека есть одинаковое количество часов в сутках, но только вы сами вправе принимать решение, на что их потратить. Последствия Ваше решение в любом случае приведет к каким-либо последствиям. Они могут быть как положительные, так и отрицательные в равной степени. Поэтому старайтесь выделить время и хорошенько подумать о том, чему же приведет ваше решение, и для кого оно может стать негативным. Быстрый успех. Мало кто представляет себе, что за любым успехом стоит огромная работа на протяжении долгого времени. И это неудивительно, ведь люди привыкли, что все быстро и доступно. Сейчас в один клик можно заказать себе еду одежду или технику, которую уже через час привезут нам под дверь. Поэтому, если вы хотите достичь успеха, то настраивайтесь на долгую работу и смотрите на ситуацию в долгосрочной перспективе. Ответственность. В большинстве своем люди ждут какого-то чуда со стороны. Будто кто-то что-то сделает, и у них все будет хорошо. Очень важно понять, что необходимо самостоятельно нести ответственность за свою жизнь. В противном случае вы становитесь заложником ситуации. В следующий раз при принятии решений не старайтесь строить ожидания и ждать, пока кто-то другой исправит вашу жизнь. Будь хозяином своей жизни сам.